Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео у нас будет конкурс совместно с проектом SintiWade. Как вы видите, у нас будет на конкурсе э, разыгрываться 1 миллион токенов, у нас будет 5 призовых мест, как вы должны понимать, это очень огромные бабки. Так что, э, в общем, что нам придется сделать для этого участия в конкурсе. Это первое, подписка на Discord, второе, подписка на Twitter, Третье. Это мы оставляем хороший отзыв на форуме Bitcoin Talk. Условия, как обычно, просты. Ничего сложного нет. А, и также в комментариях все ставим плюс. Это будет означать то, что вы выполнили условия конкурса. И в итоге на стриме, когда мы будем подводить итоги, у нас конкурс будет длиться, наверное, недели 2-3. Потому что приз, как вы видите, у нас большой. Чтобы как можно больше людей приняло участие в конкурсе. А, в итоге на стриме мы подведем, проверю победителей. Так как они там выполнили свою работу, либо они полностью выполнили, тогда будем выбирать другого победителя. Полностью все проверяем и каждый получает свои призы. Также надо быть подписчиком канала, поставить лайк и в комментариях все ставим плюс. Еще раз напоминаю. Так что давайте, ребята, всем удачи!